Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим томатный соус по-грузински. Для этого нам понадобится помидор, перец сладкий, чеснок, кинза, томатная паста, сахар, соль, масло растительное. Из специй понадобится нам кориандр, базилик, жгучий красный перец, куркума, паприка и хмели-сунели. Помидоры и сладкий перец мы режем кубиками. Чеснок мелко рубим. Тушим помидор, перец и чеснок до мягкости. Засыпаем нашу соль. Все специи. Перемешиваем. Добавляем томатную пасту и сахар. Все перемешиваем и тушим еще пару минут. Добавляем нашу кинзу, тушим еще одну минутку, не больше. Выкладываем наш соус в емкость и погружным блендером измельчаем. Наш соус готов. Подавайте его к курице, к мясу, к шашлыку. Приятного аппетита!